Что? Как с яйцами? Nice. Всем рок-н-ролл. Мистер Прут снова здесь. А значит, это барно-кулинарное шоу. Синяя кухня. Что же есть в холодильнике практически у каждого? Абсолютно правильно. Это яйца. А раз уж мы условились, что мы здесь готовим исключительно из подручных ингредиентов, настало время до них добраться. Только вот пока меня не закидали. Ими же сразу обмолвились флипы, то есть коктейли с яйцами от из старейших категории напитков, поэтому все там нормально, все проверено. Ручки чистые, вот они. Но начнем мы традиционно с полюбившихся нам танцев с бубном. И сделаем шоколадный ликер. Для чего? Сорудим вот такую вот прекрасную водную баню, в которой будем топить шоколад. Туда же отправляем да, стакан сливок, стакан вкусного, ароматного водки. Собственно, обмешать это нужно на постоянной основе, чтобы не было комочков и тем более, чтобы шоколад, ну, чисто случайно не присыхал к стенкам, там, не пригорал и вот это вот все. Ну и как только все это растворилось и стало однородным, значит, наш ликер готов. настал время перелить его в какую-нибудь удобную тару, поставить в холодильник, где он может месяца ждать своего часа. А нам пора приступить к заборке нашего коктейля, для которой нам понадобится шейкер, который ты, конечно же, еще себе не завел. Я тебя знаю. Да ты что? Ну, раз так не беда, возьмем, например, вот термос, почему бы и нет, чем борода Nissan. Когда делаешь коктейли с яйцами, есть один маленький лайфхак. Мы сначала закрываем наш термос, шейкер, шейкер, термос И немножечко, хорошенечко взбиваем всю смесь без альда Чтобы это достигло, так сказать, однородной массы Но еще не начало остужаться и ободняться Ну и, собственно, открываем наш термос, шейкер, шейкер, термос Наполняем на три четверти, льдом жалеть здесь не нужно И шейкуем и лед здесь должен быть, кстати, не только велик в качестве, но и в количестве. Потому что если лед твой дерьмо, угадай, чем будут коктейли. Теперь берем наш предварительно охлажденный бокальчик, открываем термос. И вот здесь виднеется его неоспоримое преимущество. Можно вот так слегка приоткрыть. Конечно же, в обязательном порядке, нужно провести quality control. Ну и типа, да, это вкусно, то есть это типа сладенько, это вроде крепко, но типа это вкусно. И как бы все вот эти вот снобы не говорили, что о, я люблю сухой мартини. Вот что ты любишь, будешь сладенькая. Ну, а я люблю, когда вы ставите свои лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, чтобы я понимал, как сделать будущие видео еще более веселыми и сочными. Ну, а на сегодня все. Всем рок-н-ролл, всех люблю, не болейте. И помните, лучше меньше, но вкусно.